Расскажу-ка я вам байку про флаги, про иерархию флага. Флаги, как и гербы, относятся к геральдике. А геральдика – это язык знаков. С помощью этого языка идет общение. При помощи флага можно визуально сообщить свой чужой, статус иерархии. Я буду говорить про флаги государств, флаги надгосударственных структур, немного партийных флагов. Совсем недавно сделал очень удачную покупку. Книга от внутреннего предиктора СССР. Государственные символы и государственные современники. Спасибо авторам за еще несколько недостающих камешков, мозаик моего миропониманию. Всем ученым комментирую эту книгу. Но один камешек они все-таки не раскрыли. А ведь я когда читал так ждал. Вот сейчас перейдут к плавам глобального предиктора. Но то ли по умыслу, надеюсь, не злому, то ли по незнанию. Флаги международных организаций в этой книге авторы не затронуты. Очень жаль. Я думаю, причина тому, эти флаги как-то не лепятся к египетскому жичеству. А кому они лепятся? Давайте разбираться. Для начала необходимо донести главную суть и государственные символы и государственный суверенитет. В книге довольно подробно изложена история появления флагов. Как и какие люди участвовали при создании атрибутики государства как по флагу можно определить место государства в мировой иерархии. Флаги отражают иерархию страны. Страна является сюзереном или вассалом. Часто даже по флагу можно определить вассалом какого государства, а иногда и народа является то или иное государство. Я не буду пересказывать всю книгу. Настоятельно рекомендую ее приобрести и прочитать. Кратко, что нужно понимать по флагам. Чем меньше цветовых полос используется на флаге, тем выше в иерархии стран занимает государство, обладатель данного флага. Вертикальное расположение полос означает возможность некоторой самостоятельности при проведении своей политики. Горизонтальные полосы государство является пассивным исполнителем некого внешнего управления. Дополнительные элементы занижают положение страны-обладателя по отношению к стране, имеющей такой же флаг, но без дополнительных элементов. Дополнительные элементы также описывают иерархию, имея значение, какой это элемент, его размер и положение на флаге. Чем крупнее элементы ближе к центру флага, тем выше иерархический статус государства. Крыш или кантон. Верхняя левая четверть полотнища. Если в крыше флага расположен флаг другого государства или сообщества, то это указывает на вассальную зависимость этого государства от того, чей флаг помещен в государственного флага. Древковая часть, часть полотища ближняя древка, имеет главенствующую роль по отношению к вольной части флага. Это основные понятия и их значения касаемо флагов, и не только флагов. Сразу скажу, что с флагами не все так однозначно. Не всегда и не все получается у так называемого глобального предиктора. Существуют национальные лидеры, у которых есть свое видение, влияние истории и культуры. Для примера разберем несколько флагов. Флаг Австралии, Новой Зеландии. Цвет синий с дополнительными элементами 7 и 5 конечными звездами, что понижает статус государства. В крыже расположен флаг Великобритании. Это указывает на восстальную зависимость Австралии и Новой Зеландии от Великобритании. Эти страны перестали быть колониями Великобритании, но из подчинения всю так и не вышли. На это флаг Австралии и Новой Зеландии указывает. Флаг СССР. Присутствует один основной цвет, красный, что указывает на полный суверенитет государства. В Крыже серп и молот. Означает, что государство служит интересам рабочих и крестьян. Более подробно разберем флаг США. История страны начинается с середины 70-х годов 18 -го века. К этому моменту на территории современной Америки Британия насчитывала 13 колоний. В качестве флага Британской Америки тогда использовалось красное полотнище, в левом верхнем углу которого изображался крест или британский Юнион Джек. Флаг США с 1875 года по 14 июня 1777 года содержит крыжи изображения другого государственного флага Великобритании. Основное полотно 13 красно-белых полос, расположены горизонтально. Флаг демонстрирует подчинение Великобритании и никакой самостоятельности. Еще этот флаг – полная копия британской устинской компании. Поэтому можно предположить, что изначально США является не совсем проектом британской короны, а скорее банкиров и торгашей уст инской компании. После войны за независимость 14 июня 1777 года флаг принципиально не изменился. Он остался красно-бело-полосатым. У вместо флага Великобритании теперь другой флаг – 13 звезд на синем поле. 13 звезд и 13 красно-белых полос символизируют по заявленной версии 13 штатов, изначально входивших в состав США. Это официальная версия. Со временем страна прирастала новыми штатами, и количество звезд на синем поле соответственно. Количество красно-белых полос остается постоянным, раны 13